Длинной длинной серой ниткой стоптанных дорог, Что полем ранения души, Неверь разлука старина, их круг лишь сон, Ей Богу придут другие.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 без дорог.